Друзья, всем привет! С вами сайт Солнце Испании и я Дмитрий. Будучи со мной на экскурсиях, зайдя на рынок, люди видят вот такой вот овощ, который называется артишок. И у многих возникает естественный вопрос, как его готовить. Да что там готовить, просто даже как его элементарно чистить. И вот сейчас, на примере вот этой кучки, я вам и покажу, как это делается. Еще такой момент, можно надеть перчатки. Э, так как э, артишок содержит йод и железо, поэтому руки могут почернеть. А также еще содержит и нулин. Так что если кто хочет худеть, вот <флот> вам в руки. И для тех, кто не знает, как он растет, пожалуйста, и вот так растет артишок. Нам понадобится вода, половинка лимона, килограмм приблизительно артишока, ну и сковорода. Вот. Сначала давайте почистим артишок. Делается это следующим образом. Срываются вот эти листики. Я, конечно, на примере парочки штук покажу. Сейчас не буду, чтобы время экономить сегодня. Если артишок старый, то вот на этих... Э, это свежий, здесь на кончиках ничего нет. Если старый, то будут э, небольшие пятнышки. Ну, старый это громко сказано. Я имею в виду, что застаревший, полежавший. Вот, затем обрезаем кончик. обрезаем вот эту часть. больше, отрезаем хвостик. Возможно, еще здесь, насколько я вижу, чтобы были уже э, более нежные такие листья. Вот. Ну, я думаю, что достаточно. Так, затем режем, разрезаем пополам. Смотрим внутри. Вот такая штука. Это уже не очень хороший знак. Ну, да, даже на 4 части. Вот так вот проще будет. И подрезав немножко вот это нужно просто убрать. Да, лимон я не кинул, все-таки ну, ничего не. то же самое делаем со следующим. вот затем накаляем сковороду сливаем воду и теперь уже можно все это забрасывать на скорую, не, не добавляя ни масла, ничего. Ну вот теперь ждем, помешивая время от времени. И вообще, это самый простой, наверное, вариант приготовления, вот, в котором сохраняются все полезные вещества. И есть также Блюдо, которое называется Эрвидо. Это морковь, картофель, лук и артишок. Такой супчик получается. Также артишок добавляется в паэлью. вообще у него масса блюд. Ну вот это вот, на мой взгляд, самый простой, самый быстрый Ну и вот 5-7 минут, зависимости от возраста артишока. Все, блюдо готово. Испанцы делают его на гриле в ресторанах. Добавляют хамон. Уже в процессе, в принципе, очень тоже вкусно получается, но меня устраивает так, и так. И затем уже можете добавить э, оливковое масло и э, чеснок. Но ну, это уже потом, то есть, когда уже будет готово все. Ну вот, друзья, 5-7 минут. Блюдо готово. Полито оливковым маслом. Посыпано чесноком. Все, можно есть. Приятного всего аппетита!